Тут я, вот тут я видел, да, вот, я нашел его. Где это место? Ага, это где-то примерно вот тут. Только не знаю, как туда попасть. Вот, на, вот, эм. Ага, увидел. Ладно, только как туда попасть? Он Уничтожил! Ура! Я сделал это! да да да да да да да да вода, вода, вода, вода. да да да да да пути. Там ничего не да Только в один да да на море. Пещера. да да да да да да да да нет. нет да Блин. Где еще пещера? Сейчас... А, у меня же карта есть, я забыл. Карта. Старая добрая карта. Тут я прочекал. Здесь я тоже прочекал. Тут под сомнением. где то я уже был. Логично. Здесь я тоже прочекал. Тут, ну, то есть тут, то, тут тоже прочекал я. Остается где-то... уже напрягается все это дело. Я не могу найти там. Вот тут где-то надо пойти, тут надо пройти. Хотя, по-моему, я чуть начатое измерение и посмотрю, что я могу купить. Хотя ничего не могу купить, это логично. Так, идем. Самолетики, Идите вы! вы сами знаете куда. Так, так, здрасте, Пицца! Пицца хорошо снимает хп. А, они во всех стреляют. Видите, во всех. У меня поменялся сундук, по-моему. Сундук поменялся. А, зараза. Не пройду туда. Тебе не пройти. Что так, что было? Это что только что было? Мне моргну и, и приставаю сразу моргать. Что за хрень? Е. Е-о-о, у меня новая матроника. А. Ладно. Вот тут. Тут ничего вроде нет, да? Атакуйте, атакуй! А, ты его разбираешь! Давай просто укусом давайте! Ты тоже кусаешься, сволочь -то. Так, давай, укус! Давайте, разбирай его! Все! Бомба, мы тебя убили, чувак. Ты понял это? Или не понял? Вот тут, вот тут что-то должно есть. Вот знаю точно это знаю, я точно это знаю. Ой, что тут рядом нас? Красный! понял как сюда попасть тут еще есть эти красный красная палатка как-то объяснять вот видите вот тут сразу выходишь. да верно верно да Да, мы, конечно, не слабетельные, мы сильные. И мы дернем со скилом, а не стреляем по пустоте. Нет! Я вышел отсюда! Нее. А, ну ты, только не знаю, если это вашу, но. Кажется, я знаю, что сейчас делать. Пытается сюда как-нибудь пройти. Нормально. Есть какие-то... Видите эту, ли эту линию. Это, знаете что? Вырезаны текстурки. Ну только он спрятал их хорошо, видите? Он хорошо их спрятал. Только, видно, отличается этим. кое чем. Сами знаете, чем. Так. Светом немного отличаются они. Все, вот. Вот всегда! Вот всегда просто так что-то не должно появляться. Какой-то проход, например, какая-то палатка. Она для чего-то, наверное, нужна. Хотя я не понимаю, до конца. за... Я просто прошел сквозь гриб... Быстро странные эти! Я, кажется, понял, почему это считается. Видите? Я просто прошел сквозь... Я просто прошел сквозь эту стенку! То есть, я уже выигрываю, то есть мне надо чекать стенки. Чекать стенки надо хорошо. Чекать стенки надо. Очень хорошо. Мне вообще не видно. Сейчас видно более менее. Вот тут эта штука не зря. Тут где-то какой-то проход. О! Что за Это против боссов, глазик. Это понятно, почему она не действовала. Против боссов. А я могу тогда благодаря этому. Просто сноится на жизнь, мгновенно, видите? Я получаю много денег из этого глатика. Прикольно! Прикольно! Красный! Посмотрим, что у нас на красный-то. Так. Ага, сейчас будет класс. Я почти все собрал. Ну зеленые все собрал я. Да, собрал всех. Все собрал зеленые. А вот тут ты сомневаюсь. То -то, кстати, тут тоже вылезные текстурки. Только не понял, как сюда попасть. Ну да, это тут был пост. Ну Для чего он там? Для чего? Для чего этот босс? Ну да, я нашел секретную нычку. Ну и вот. Ну, что с этого-то? Ну, Кто? Это что, автоматическая пицца? Или как? Если это автоматическая пицца, я рад буду. <звы> ну, пока что пицца не поползала, значит, это не, не автоматическая пицца. А что-то другое, <звы> да, хорошо, что у меня глазик, глазик, тупый, против бурсов. Хорошо. Опять потимся пятое измерение. Так. Так. Давайте. Уничтожили! да а wow, а mm. Так. Ты мне не нужен, Мангл. Мне нужно пещера. Ой, что-то я не в ту сторону пошел. В другую на эту сторону. В другую, в другую. А видите, вот сюда не могу прийти, а в этот куст я могу. Видите, могу в этот куст, а в, а в этот не могу, видите. Так, теперь входим. Входим. Так, запоминаем, на каком месте это было. Ага, вот сюда, знаешь, мне сюда. Повера поворачиваем сюда, Ну, короче, понятно. Понятно уже. Так. Так, идем, идем, идем, идем сюда. А, Это Мне не нужен. Мне, ну мне нужен манго. Для классика. Гру так. Пещеры, как видите, пещеры ничем не отличаются, какого-то фига. Пещеры ничем не отличаются. Почему? Ой. Что-то увидел. Огнюк. Так, я. Ну да, я все туда иду, туда, туда, туда. Всё. Так, я дошел. Я тебе тут. Я тебе тут сундук какой-то. Ну я не знал как, как туда пройти. А, ну да, можно пройти, кстати, можно. Туда пройти можно. Чуваки, вы мне надоели. Вот поэтому я вас уничтожаю. Вот так. Так уничтожаю вас. Давайте будем есть. Эм, огурцов, таких огуречек они в море плавали. Хотите фиолетовые огурчики, я говорю, огурцов. Так, я дошел. Эти спасибо, кто мне дополнил эту карту, сказал, что тут можно открывать карту. Спасибо огромное. Кирилл, да, спасибо. Огромное спасибо. Босс мне вот это Глазик, спасибо! Глазик тебе, спасибо, что ты убиваешь моих боссов! Это быстро! Быстро это! Да! Глазик, вот ты не атакуешь врагов, но зато ты атакуешь боссов! Так, ой, ты куда я вошел? О, Сень Бонни, здрасте, ты что танцуешь? Я с тобой танцую. То-то-то. А, забыл, мне сюда нажать надо. Так, сбрасываем. Все. Я должен найти автоматический щит или до какого-то скелета. Или босса какого-нибудь. Так, идем обратно. Обратно. Я вижу там Мангл, поэтому, когда у меня это резко появились враги, я вижу мангу, поэтому все. А те раньше мне надо было открывать, Раньше. Вот, ноги мангу даже видно. Все. Так, мангу, я могу тебе что-нибудь купить? Да, могу. Вот глазик еще один. У меня много тут игроков всяких. Не игроков, а всяких боссов всяких разных. Боссов, да. Так, глазик не понадобится. Хилка. Хилка мне тоже понравится. И еще один глазик. Два глазика не помешает. Скоро я по... Короче, тут много персонажей. Не персонажей, а всяких боссов. Кстати, я могу найти вот тут. Это что за? Видите? Какая-то штука, какая-то медалька. Не понимаю, для чего она? О, да даже Бонни раздинул рот, когда увидел это. Вон черзину урод. Что за? Я только встал, и она сразу тогда уходим, сразу, тогда. Уходим. Ой, блин! Уходим, все, свалили. Да, у нас тут хорошо. Открываются всякие моменты и жонглируют шариками тоже. Да. На, пожалуй, на этом мы закончим э, сегодняшний стрим. Э, Всем пока, до скорых встреч, да.